Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Хочу показать свою коллекцию филодендронов. Ну как всегда, начинала с одного экземпляра, а сейчас у меня уже их несколько. Ну, хоть их и немного, но все же появляются все время новые экземпляры. И вот у меня перед вами филодендрон ксанаду. Ну естественно я покажу все свои филадендроны сегодня расскажу про уход как я за ними ухаживаю так что смотрите видео до конца будет интересно приобрела я его сегодня в садовом центре у них давно не было таких прям кустиков и вот как раз попался да по такой цене еще прям выгодно это всего 300 рублей. И, конечно же, я не могла устоять. Тем более, я его хотела. Ну, у него, конечно, просто без всякой варигатности просто зеленые листья. Но он очень красив с собой, когда разрастается. Ну, конечно же, ему требуется очень много места. Так как растение очень раскидистое. И у него очень большие листья у взрослого растения. А так посмотрите, листочки какие красивые. Там, кстати, стоит внизу на первом этаже вот такой филодендрон. Он уже старый, такой, ну, взрослый, <laughs> вернее, не старый. И он стоит 12 тысяч рублей. То есть, ну, не дешево совсем, но очень огромный. Сейчас вам покажу филодендрон кобра. Он у меня вот такой вырос. Получила я его по почте осенью. Был совсем маленький. Смотрите, какой. Но ну, я его уже пересадила. Побольше горшочек, но ну, не совсем. Ну, конечно, вот еще не поставила ему опору. Опора, конечно, требуется. Ну, очень такое декоративное растение. Вообще филодендроны очень красивые собой. А здесь вот еще плюс такие варигатные листья. Вообще красиво получается. Ну и конечно же мой филадендрон фанбан. Он просто у меня огромный. И такой красивый. Очень нравится мне это растение. И у него сейчас очень активный рост пошел с приближением весны. Уже 5 марта, и у него очень рост такой хороший идет, ну красавец. И уход за филодендроном я бы сказала, вообще несложный. Их, конечно, не нужно переливать, и грунт им нужно готовить такой рыхлый. Там покажу там середочку. Он у меня тоже, конечно, видите, подвязанный весь стоит. Потому что если распустить, то он развалится и очень место много занимает. Это вот единственное. А вот здесь вот у меня ходит замдиректора, видите, пошел. И вот я медленно перехожу на филодендрон, карамель, марбл. Тоже шикарные листья. Я уже говорила, что появился вот такой рисунок у него. Здесь такой прям бурый карамельный цвет, и с такими светлыми полосами. Ну, красиво смотрится, конечно. А, да, кстати, сейчас, сейчас я вам покажу, он раскрыл цветок. Вот, посмотрите. вернулся туда как ну <свят> а, вот такой вот цветок И здесь вот еще один но ну, думаю после этого он начнет активно наращивать листья <свят> в общем вот такой вот красавец тоже листья такие прям огромные такие вообще я представляю когда он разрастется он ä, тоже потребует очень много места ну, красавец. Здесь вот тоже лист такой. Филадендрон гитаровидный. Тоже такие интересные листья. Хоть и не варигатный но тоже, тоже красиво смотрится, красиво и эффектно. Я его решила, как лианой, пустить вот так вот. По веревкам. Ну, посмотрим, что получится из этого. Как бы хотелось вот так вот. Если не понравится, я обрежу и укореню в этот же горшок, чтобы он был пышнее. Тоже эффектно очень смотрится. Ну вот, показала я своих всех филодендронов. Ну, конечно, может кто-то скажет, да, конечно, их мало. Но вы же знаете, сколько у меня разных растений. И для меня 5 этих филодендронов это много даже. Конечно, я буду расширять свою коллекцию, буду какие-то интересные сорта приобретать. Ну и немножко сейчас расскажу, как я за ними ухожу. Я стараюсь им протирать листья. Или иногда опрыскиваю его из мелкого кулеризатора. Поливаю, я могу сказать, их редко. Субстрат у меня составлен очень рыхлый. У меня там кора присутствует, древесный уголь, сверху мох и универсальный грунт. Ну, в общем, там такие пропорции, что грунт получается очень воздухопроницаемый и рыхлый. Да, и еще у меня там докосовый субстрат еще. Удобрения использую для декоративно-лиственных растений, но иногда и фертика их поливаю. И я все-таки просушиваю практически наполовину грунт. То есть Я потом поливаю, вода просто если стекает, через некоторое время я из поддона убираю воду. То есть таким образом. Ну и, конечно же, они не любят сквозняки, не любят холодный пол, если на полу, либо подоконники. То есть э, переохлаждение корневой системы тоже не нужно делать. А так растение такое, как бы, неприхотливое. Любит светлое место, конечно же, где-то и солнышко попадает, может, ну, западное такое, да, или если юг, то рассеянное такое. А, то есть они любят и конечно же и в тени то будут расти но не совсем уж там темная комната нет конечно Ну тени выносливая считается это если где-то растением что-то как-то прикрыто С вредителями я не сталкивалась не могу сказать. Ну, вообще, конечно, вот гигиена, то есть вот листья, особенно большие, их, конечно, нужно протирать, потому что, чтобы листья были чистые. Это любое растение любит чистоту, да не только растения, так как растение же отдышит листьями. Ну, думаю, этот филодендрон впишется хорошо в мою коллекцию. Он когда адаптируется... Ну, я вот смотрю, у него кашпо уже такое хорошее. Ну, может быть, когда тепло будет, я его пересажу чуть побольше кашпо. И все. А пока я его трогать не буду. Но ну, хоть на улице и весна, но у нас еще вообще полным-полно снега. И ночью еще прохладно. Днем хоть еще так температура. Но растения уже чувствуют приближение, вот, что тепла. Вот, у меня в это вообще цветут вот, все. Думаю, и филодендроны сейчас просто у меня примутся. Желаю всем удачи, здоровья, хорошего настроения.